Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир. Сегодня я хочу поговорить о криптовалюте призм. Небольшой видеоролик очередной. Мне очень, мне очень нравится криптовалюта призм. Я участвую в ней больше полугода. Использую кошелек, начинал с тысячи монет. Сегодня у меня 50 тысяч монет баланс 50 тысяч монет это 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей, которые дают вам в месяц. Открываем сайт Reprism. Доход в призм. То есть вот мой доход в месяц 11 монет. 11 монет мне дает мой кошелек умножить на 63 примерно доллара. Стоит один призм равен 1 доллару. Итого 733 тысячи рублей. Это хороший доход в месяц. В принципе, если мы 3 миллиона поделим на 733, чтобы посчитать окупаемость, то за 4 месяца мои вложения отбиваются. То есть те деньги, которые я купил и загрузил себе в кошелек, они у меня никуда не исчезли, они также у меня есть, как у меня в обычном кошельке я ношу там бумажные деньги. Также здесь только в электронном кошельке у вас монеты майнятся. А в кошельке, который вы носите в кармане, в кожаном кошельке, у вас их сжирает эти монеты инфляции. По этой причине я выбрал кошелек призм. То есть, Получается, что за четыре месяца баланс моего кошелька удвоится, если я с него ничего не буду выводить. Поэтому делайте выводы сами, участвовать, не участвовать. Все работает на блокчейне, сегодня много что работает и будет продолжать переходить в блокчейн, это и патенты, и нотариат и различные производства, и договора, которые называются смарт-контракты. То есть все отношения сегодня автоматизируются и переходят на блокчейн, потому, потому что это открытые отношения между людьми и организациями. Доход в процентах, смотрим, 23% в месяц, 23,7% в месяц, мой текущий баланс. То есть ну сами посмотрите как бы ну, где вам может приносить 23 процентов кошелек ну я даже не представляю И вот смотрите вот, 1149 процентов в год а только на 2 процента увеличивается в месяц годовые проценты увеличиваются смотрите на сколько почти на 400 ну, то есть поиграйте с этими процентами, с таблицами. Это вот 779 у меня процент моего баланса, то, что у меня 50 тысяч монет в месяц, а это в день. И умножающий коэффициент структуры умножает мой основной баланс. Поэтому... Чем больше вы последователей, тут структура имеется в виду последователей, кому вы раздаете, дарите монетки и активируете им кошельки. Чем больше у вас в структуре монет, у меня сегодня от 100 тысяч монет, тем у вас больше коэффициент, на который умножается ваш процент. Давайте нажмем сюда и посмотрим, что баланс у меня моего кошелька вот он. Баланс парамайнинга – это сколько монет намайнилось, процент майнинга в сутки – 0,69% в сутки, отличный процент. И баланс структуры – 794 692 монеты. Подключайте репризм, вы будете видеть в реальном времени все свои цифры, что у вас происходит в структуре и к чему стремиться. Какую информацию в чем еще дополнить? То что все, что связано с подключением репризм, будет в описании под этим видео. Вы сможете подключиться по промокоду, по реферальной ссылке и подключить себе автоматизированного робота, который автоматически делает реинвест, чем повышает ваш процент майнинга. Это первое. Второе, если кому-то нужно помочь с оформлением кредита, то тоже обращайтесь, я вам скину видео, в котором рассказывается, как взять кредит, несколько миллионов рублей и купить на них монеты и свое вот это, <клес> обеспечить свое прекрасное будущее. И следующее, что еще хочу сказать, я занимаюсь покупкой и продажей монет, то есть все, кто хочет, Продать монеты и сделка ну, нужна быстро, там 2-3 минуты. Просто пишите мне в WhatsApp. <coughs> Контакты будут под этим видео. А, WhatsApp у меня есть, даже в подробной информации. Да, вот он, мой, мой WhatsApp. Пишите мне в WhatsApp сообщение, что хочу купить или продать монеты. Я вам помогаю и купить, и продать монеты. Сделки происходят быстро, то есть вы мне скидываете монеты, я вам перевожу фиатные деньги. Если вы хотите продать монеты, вы мне переводите монеты, я вам перевожу. Ой, то есть уже заговорился. То есть если вы продаете монеты, вы мне переводите монеты на мой кошелек, я вам перевожу, вы даете свой номер карты, я вам перевожу деньги на банковскую карту. Если вы хотите завести монеты, то есть купить монеты и пополнить свой кошелек, пишите мне в WhatsApp, я вам скидываю свой номер карты, вы ее пополняете, даете реквизиты своего кошелька призм и я вам перевожу монеты. Курс, по которому я продаю и покупаю монеты, то есть я покупаю монеты по 60 рублей. Почему именно по 60, не по 61, не по 62? Потому что очень много обращений, которые отнимают практически целые сутки времени каждый день по поводу покупки и продажи монет. И вот, это, как бы очередь вот эту очередь приходится регулировать именно ценой монеты. То есть, если вы хотите продать, то по 60 рублей я у вас куплю в любое время дня и ночи, так сказать. Если вы хотите купить, то покупаете у меня по 63 рубля монетку. Цена продажи также сама выставлена по причине того, чтобы регулировать как-то очередность покупки и продажи монет. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост, если видео стало вам полезным.